Здорове. Ну... Как ты? У меня для тебя отличные новости, в преддверии такого праздника как День Защитника Отечества, который вот-вот наступит уже 23 февраля, я выпросил руководство проекта создать для нас с тобой новенькие промокоды на деньги. Промокоды работают уже на всех серверах Барвихи РП, но количество их ограничено, поэтому вводи как можно скорее. Но ну, а если ты хочешь забрать 500 тысяч рублей на халяву, то обязательно принимай участие в розыгрыше, которые я провожу абсолютно в каждом своем видео, среди всех серверов Барвихи все РП это видишь на своем экране. но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! И первый промокод на сегодня у нас с тобой хэштег Sunlight. За 5 часов отыгровки он даст тебе 35 тысяч рублей. Кстати, если ты до сих пор не знаешь по каким-то причинам, как вводить эти промокоды, как получать за них награды, то просто-напросто вводишь команду SlashMM, открываешь меню промокоды и выбираешь бонусный промокод. Здесь как раз таки ты вводишь данный промик. Также здесь ты Можешь посмотреть информацию о данном промокоде. Еще один промокод, который также за 5 часов отыгровки даст тебе еще 35 тысяч рублей, хэштег Defender's Day. Ну а если ты только начинаешь играть в Барвиху или просто решил поменять сервер и перейти ко мне, к примеру, на Успенскую, то неважно, на каком ты сервере. Также открывай меню промокоды, промокод от ютубера и вводи сюда мой ютуберский промокод хэштег карт, который даст тебе 50 тысяч рублей на третьем уровне, еще 70 тысяч рублей на шестом. И как только ты увидешь, сразу подгонит тебе BMW M5 F90 на пару часов, чтобы тебе было комфортно стартовать на проекте. Промокод хэштег World23 даст тебе за 4 часа отыгровки 25 тысяч рублей. И секрету тебе скажу, чтобы получить награды за все эти бонусные промокоды, не обязательно отыгрывать все необходимые часы. Тебе достаточно просто собрать n количество по идее. Короче говоря, залетаешь в игру буквально за 10-15 минут до по Ловишь этот самый Пайдей, и тебе уже будет засчитан целый час от игровки, если не знал, пользуйся на здоровье. Как я всегда тебе говорил, я совершенно против войны, неважно бы где бы она ни была и по каким причинам. И поэтому я уговорил разработчиков создать такой промокод, как хэштег Nowar, который также за 4 часа от игровки даст тебе еще 25 тысяч рублей. Желаю всем мирного неба над головой. И по этому поводу еще один промокод хэштег Skype, который за 5 часов отыгровки даст тебе 35 тысяч рублей. Огромное спасибо за то, что ты подписался на мой канал, поставил лайк и написал какой-либо комментарий под этим видосом. Огромное тебе спасибо за твою поддержку. Благодаря тебе я продолжаю выпускать эти видео. Ну а если ты уже поставил лайк, то с меня для тебя на сегодня последний промокод хэштег NoGun, который еще за 4 часа отыгровки даст тебе 25 тысяч рублей. Поздравляю тебя с новым праздником. Желаю тебе отличного настроения и хороших выходных. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!